Вроде бы должен Подождите, подождите. Давайте сейчас немножко подождем. 3 секунды. 3. Блин. Тик-тай настрою. Микрофон есть? Еще 3. 3, 2, 1. Всем привет, меня из Макс Риск. Это у нас теннисный особняк. Смотри, сколько у меня тут 909 кубков, как я получу, просто играйте в игру чаще, чаще, чаще. Покажу на своем примере. Так, кстати, Мститель... Мстители прикольно играть там, если честно. Да, очень прикольно бы э, там 7 часов. Тут у нас ничего. Новая роль детектив. Давайте за детективов, что там все мирных. Я могу быть мирным, прикиньте. Да ладно вам. Давайте начнем лайк-подпискам. Like, Кстати, реки канал Ссылочка в описании. Ой. Оо, блин, я мирный. Джейд, привет. Мы с тобой мир. Джейд, мой тима, окей, я понял. Джейд теперь за меня играет. Три секунды ждем, что-то бомбу и все такое вот. Показывать не будет, потому что убийца должен быть активным. А, через 50 секунд вообще. Ну так, нормально. Аватар сделать, как думаете? Не, я думаю, нужно на улицу выйти, что-то ну, хоть поделать. все такое, блин, расставить бомбы. Чтоб, ой, чтоб их ой, разделить как-то. Три секунды происходит кто-то кто уже бомба активировал да да и вот кстати мне только особо не можно офигеть вроде бы да я, пока я не поставлю все и она не откроется окей все принципе уходов кого-то хоть убить только Кого я не знаю и кто-то не уходит мне есть кнопка убить кого-то может не толпу ходит, Рили. Активатор. Отлично, сработали. Активаторы пошли искать. Только быть аккуратным, потому что тут происходит. Так, ну что, ждем всех кого-нибудь. Джейд, привет. Валим. Джейд валим! че ты, блин, стоишь? Я его в он Джейд такой. Так, я тоже убийца. Прикиньте. Так, через 50 секунд там все откроется, прикиньте. Так, давай класс выполним, открыли. Установить чем больше бомб, тем лучше, конечно. Же. <музыка> так, типа того, я фикашу, типа того, да. Срочный звонок. Кто? Да, Кто убийца? Убил от Яры. и Дюк убил. Кто убил? Ой, так быстро фазе интернет. Ты, ты дебил, я, я, не был с Дюком. я Кстати, я там, там слышал. Чипи, чипи Сейчас Подпиши 6 на канал. Эм, канал Макс Риск Так и В чате написал кто-то кстати Интересный Что такое вот. А кого за голосом? Я пропустил что-то 13 даний с 21 ван. Блин, я ну как-то спали в нас. Никто. Более, он меня застал. Так, давай тут квест выполним. Чувак, Джей, давай тихо, блин. У нас тут квест. А сейчас бабайка, это, это привидение, услышит нас и будет говорить. Все, как я говорил раньше. Специально. Давай слабость. Слабость. Ха. Специально, чтобы было им тяжелее. Я там временно активирую, прикинь? Нельзя. Ну, ладно. Так, ладно. Нет, так нет, в общем-то. Пойдем туда, возможно, что-то увидим. Пошлите вместе, да? Так, так, так, так. Аккуратно, Джейд, это а то как-то вырубать будет всех. Никс, Никс, Никс, мне... Нет. Потому что он это, ушел в сторону трупа. Спалился, короче. А вы же И делаем, чтобы он умчал. Не, не, подожди. Меня заблокировали, прикиньте. Нет, нет, подожди. Вот, блин. Зачем же меня? Я хочу заблокировать, слушайте. Школьники меня, блин, дразнят. Желаем тоже быть инвалидным. Да, типа того. Правильно убийца. Вот, блин, убили меня. Зачем блокировать, блин, а? Ну все, не подскажу. Я уже знаю, Джейд это. А кто это сказал? Это Джейд был вторым. Луи. А ты привидение, оказывайся. Да ладно. Прохладно. А зачем ты заследишь? Почему ты еще раз не играешь? А че-то я привидиний, дурак. Вау, вау, вау. Блин, жаль, что в призраках напишите в комментариях, могут ли так заблокировать за такое? Вот интересно. Я, вот, я ну, Есть такое музыка строить, чтобы там страйки Да, это у и знаю, все. Знаете, я, я вам туда? покажу никнейм забаните, вам. Чип, Но и его. Ну еще Никс быть. забаните, пожалуйста. Уи и Никса. Я покажу их никнейм. Мне проголосовали чипи то да. Фила, а Никса я бейся, и Луи, я покажу не к нам и забаните это... в игре, они ненормальны. Он На. Не ага. Это я приду, и он убьет. Фила и Луи мы заблокируем. После давай игры я, я вам покажу покажу, ли... пытаюсь как-нибудь пожаловаться. это как то вообще не красиво получается. Вдвоем а матерятся. Никс, Луи, я вас запомню а уже может сегодня. Никс, Луи, Никс, Луи. Как мне запомнить их, слушайте? Я ж не убийца теперь. Никс, никсу, Луи, вы нужно их запомнить срочно. Никс, Луи, Никс, Луи, Чипи, Никс, Луи. Так, это перебор, всё. Хан играет, а я Никс, Луи считаю. Эм, Никс, Луи. Луи, Никс. Никс Луи, Луи Никс, прикиньте, так можно выучить. Вот наши топованнычки -по я показал в прошлом ролике. Никс Луи, Луи Никс, вроде бы. Так где они? Они, кстати, умерли, да? Луи Никс, вот он. Он подозреваемый. Очень интересно. Никс Луи, Луи Никс. Тюк, Тюк, привет. У блин, Луи тут, блин, что мне делать, блин? Напишите комментарии, что мне с этим сделать? Я просто снимаю. И что мне делать? Пожалуйтесь как-то. Никс, Никс, Луи точно запомни. Запомни. Никс, Луи, Никс, Луи. Так, так, Никс, Луи, Никс, Луи. Окей, Луи, Никс, Луи, Никс. Никс, Луи, Луи, Никс. Они как-то в паре держатся. Блин, более, так Так, бомб тут активировал. Никс, Луи, Луи, Никс. Блин, ТРМ держится, блин. Никс, Луи, Луи, Никс Так, окей, а в принципе тактика логично Никс, Луи, Луи, Никс Никс, Луи, Луи, Никс Типа того открывает, ага Никс, Луи, лу, Никс Не квест тут кстати есть. Это Джейн. Честное слово, говорю, это Джейд. Потому что, а, да, он, да, это, что? Не я же. Я же вообще Что? не Ник Луникс. Ник да. Кстати, Покажи их нет нам. и забаньте все. Никсуй, Луникс. И забудьте про это. Есть фильтр, чтобы пик-пик. Да, вот Никс Луи А я убийцей был? Почему? Никс Луи Никс. Почему? Никс. Почему? Никс. Так, вот. Никс, Никс. Луи добавляю, вот. Запомнила его никнейм, как ты не понятно, а что никнейм? Луи, я Никс тоже, Никс давай. Я тих, я тих, тих, тих, тих, я тих, тих тих тих тих тих тих нельзя посмотреть. Ладно, вот они. Показал, можете их найти. Так, теперь сейчас выходим, и, возможно, в заявках мы найдем их, потому что это кто такой сильно. Не знаю. В общем-то, разработчикам сообщайте. Если хотите, чтобы было все классно. Так, гавуссную катку вроде бы. Стоп, а я ролик. Стоп. Алло. Алло. Я записываю ролик. Подождите. Подожди. Подожди. Давай. Подождите. Я... Блин. Дело дрень. Прикиньте. А, окей. Ладно. Проблема одна вышла. Давайте заканчиваем. Что срочно. Всем, всем просмотр. с вами был Макс Риск, всем удачи и пока. Ну, обычный гость.